С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре бытовой набор инструмента, то есть бытового класса от компании «Интертул» ET6082SP. Отличается, у «Интертул» есть модель такая же, только ET6082 в черном кейсе с красными трещотками. Это набор будет «Тайвань», профессиональная серия. ET6082SP, который у нас сегодня в видеообзоре, это полупрофессиональная серия, но больше можно отнести это к бытовому классу. То есть набор применяется для гаража, для э, ремонта собственного автомобиля. Не используется на СТО, предприятиях. То есть это бытовой класс. То есть такая вот может, недорогая серия инструментов. Что указывает по важного на упаковке? Это, видите, полупрофессиональная серия пишет. ЦРВ, это хром вынадевая сталь материал затовления. Два рабочих квадрата, 1,2, одна 1,4, одна 82 предмета. Набор изготавливается в Китае. То есть это китайский. Фирма Intertool Харьковская, но завод находится в Китае. Начнем с трещоток. Две трещотки по два рабочих квадрата, 1 четвертая и 1 вторая. Трещотки на 72 зуба. Реверс. Право-влево переключение. Есть быстрый сброс, фиксация головки на трещотке. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм. Рукоятка здесь комбинированная, резина-пластик. Зеленые вставки, это пластик. Черная резина. Надписи на инструменте. Хром-ванадий, хром сталь. Трещотка разборная, можно обслужить внутри. 4 дюйма также комбинированная рукоятка, реверс, быстрый сброс. Также трещотка разборная на 72 зуба. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Ручка здесь пластиковая. Есть прицелительный квадрат. Вы можете подсоединить сюда ли трещотку, или вороток. Для того, чтобы что-то сорвать. Применять можно... С битами такие идут биты с переходником. То есть получаем отвертку таким образом. Дальше биты я вам покажу. Или с головками под 1,4 дюйма. Ну и также использовать можно удлинитель, добавлять. Это уже в зависимости от работы. Так, Т-образный враток под 1,2 дюйма. Длина 250 мм. Если снимем адаптер, получаем удлинитель 250 мм. То есть два в одном. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Еще один Т-образный вороток под одну четвертую, под маленький квадрат. Длина 11 см. Удлинитель гибкий для труднонаступных мест. Квадрат 1 четвертая. Длина 150 мм. Еще два удлинителя под 1 четвертую. Это 50 мм, маленький, и 100 мм. То есть под 1,4 четвертую дюйма имеем три удлинителя. Это гибкий 150, 100 мм и 50. Под 1,2 дюйма, 250 мм удлинитель показывал, еще есть 125. Надписи на инструменте хром ванадий. Производитель указывает, что это хром-ванади-вайстай. Два кардана. Под 1,2 и под четвертую. Карданы здесь скреплены металлическими вставками, они не разборные. Теперь биты. У нас биты есть под 1,2 дюйма, то есть переходник, 1,2 дюйма. Вот такой вот есть адаптер. С этим переходником используются биты, вот, которые идут у нас в таких вот битодержателях. Общее количество этих бит здесь 12 штук. Забираете биту нужную, вставляете в адаптер и далее подсоединяете, допустим, вороток. удобно не вынимается из набора можно использовать даже отдельно здесь у нас профили шестигранные шлицевые крестовые и торкс и битые под 1 четвертую дюйма сам переходник они уже идут вместе с адаптером общее количество их 17 штук Шлицевые, биты торкс, крестовые и шестигранные. Ну, или трещотку, или отверточный вороток есть. Биты подписаны размером и ячейках, в которых они находятся. Далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют головки резиновой резиновые вставки, для того, чтобы свеча... Не выпадала при отключивании. И теперь головки. В наборе профиль шестигранный. Головки есть под 1,2 дюйма ряд. И под 1,4. Головок длинных и головок торг с наборе нет. Это нужно будет купить отдельно, если они ему понадобятся. Под 1,4 дюйма у нас 13 головок. Под 1,2 дюйма 12 головок. 1,4. Самая маленькая головка у нас 4 мм. Самая большая на 14 мм. Подону вторую дюйма. Самая маленькая на 14 мм. Также две головки на 14 мм. получаем. И самая большая на 32 Вес головки 32 мм. составляет 207 грамм. Надписи здесь хром 32 мм. Покрытие матовое, головка полностью гладкая. Единственное, вот видите, такая вот насечка идет посреди. В верхней крышке удлинитель показывал. Кардан. Осталось ключи. Ключи комбинированные. Общее количество 9 штук. По размерам 8-10, 11 12 Далее 13-14, 17 и 19-22. Ключи хорошо отполированные ну, Несмотря на ценовую политику и то, что набор у нас бытового класса Инструмент выглядит достойно То есть все отполировано, нету следов от литья Ну и если материал хромвонадиевая сталь, то это вообще отлично Вот такой ключ, видите, хромвонади написано, 19 мм комбинированный По инструменту все, теперь кейс, кейс у нас светло-зеленого цвета, посредине зависа нету, здесь цель на литой он идет, плюс его в том, что металлические замки. То есть не во всем бытовом инструменте такого класса встречаются вот металлические защетки, здесь они присутствуют. все видите тут такой вот рисунок на кейсе идет сверху пластик здесь мягкий то есть он не жесткий а довольно таки мягкий вот такой вот набор инструмента рекомендуем покупки если кому нужен недорогой инструмент с высоким довольно качеством когда бытового инструмента можно так выразиться то Конечно, рекомендую этот набор 82 предмета от компании Intertool. Теперь по кейсу по размерам. Вес набора 5,8 кг составляет. Ширина кейса 39 см. Длина с рукояткой 29 высота 8 см. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Получайте скидки в нашем интернет-магазине. Оставляйте комментарии. Спасибо, до свидания.